Сегодня мы поговорим о ТОП-10 лучших красок для волос. Основные критерии, говорящие в пользу средств для крашения волос, являются стойкость, равномерность, востребованность и удобство в использовании. На основании этих характеристик я составила список, включающий лучшие краски для волос в рейтинг 2015-2016 годов, который может помочь при выборе линейки продукции. Десятое место занимает Гарнир Color Naturals. Это одно из лучших недорогих средств по окрашиванию дома. В состав краски входят три вида органических масел, которые защищают локоны от агрессивного воздействия колера, а также одновременно питают и восстанавливают волосы. Смесь хорошо наносится, в результате окрашивания получается равномерный цвет, полностью устраняющий седину. Краска достаточно стойкая и не блекнет на протяжении нескольких недель. Гарниер Color Naturals предлагает 30 оттеночных вариаций. На девятом месте Estel Professional. Estel Professional одно из лучших профессиональных средств по окрашиванию. Продукция отличается богатым витаминным составом, который включает комплекс кератинов, обладающих восстановительным эффектом. Такие лечебные компоненты, как зеленый чай и гуарана, увлажняют и питают каждый локон, а также придают здоровый внешний вид. Помимо питательного воздействия, Style Professional обеспечивает стойкое окрашивание с равномерным распределением цвета. Эффект сияния и насыщенности сохраняется до 4-6 недель. Вся палитра, представленная 74 оттенками, является натуральностью цвета. Краска подходит больше для профессионального использования в парикмахерских и салонах красоты. На восьмом месте Schwarzkopf Professional Iger Vibrance. Она относится к серии профессиональных красителей и обеспечивает результат тон в тон. Крем-краска не содержит аммиака, а значит не имеет резкого и неприятного запаха. Отличается серия от других более яркими, насыщенными и блестящими оттенками. Смесь равномерно распределяется и в результате получается идеальный цвет, приближенный к натуральному. Лечебный состав восстанавливает структуру волос изнутри и придает им здоровый вид. Насыщенность цвета сохраняется в течение нескольких недель. шварцко Professional игровая вибрация имеет широкую палитру, поэтому можно без труда подобрать нужный оттенок. Седьмое место Лореаль Кастинг Крем Глосс. Лучшая безамиачная крем-краска. Она не повреждает волосы, полностью закрашивает седину. Благодаря пчелиному маточному молочку, входящему в состав, питает и восстанавливает структуру прядей. лореаль Casting крем-глосс обеспечивает яркий, насыщенный и равномерный цвет. Средство хорошо держится и не смывается до 6 недель. Так как продукция не содержит аммиака, она имеет приятный, нерезкий запах. Вся серия представлена достаточно богатым выбором и состоит из 28 оттенков. Подходит как для домашнего использования, так и в салонах. Шестое место. Серия Londo Лондо Color. Представлена лучшими средствами для ухода и красоты за женскими волосами. Краски Londo отличаются стойкостью и насыщенностью цвета. Средство хорошо справляется с седыми прядями и равномерно окрашивает по всей длине. К недостаткам можно отнести наличие аммиака и резкий запах. Щадящий состав краски не наносит вреда. Лонда London Колор представлена 91 одним оттенком, что позволяет легко найти подходящий цвет. На пятом месте расположился Шварцкоп Палет, один из лучших бюджетных вариантов среди средств для окрашивания. Серия представлена двумя линейками мус и крем краска Оба вида средства хорошо справляются с функцией окрашивания и на сто устраняют седину. Представленная смесь хорошо ложится и в конце окрашивания получается насыщенный и равномерный цвет. мусовая консистенция более удобна для нанесения и имеет приятный легкий аромат. У краски присутствует аммиачный запах. Линейка продуктов обладает неплохой стойкостью и обеспечивает сохранение яркого оттенка в течение нескольких недель. Также продукт Schwarzkopf Palette представлен богатой и разнообразной палитрой. На четвертом месте Vella веллатон Серия велла Волотон входит в десятку лучших средств для окрашивания по стойкости. VELA представлена двумя видами – крем-краска и краска-мус. Оба типа продуктов довольно качественные. Они хорошо закрашивают седину, обеспечивают яркий, насыщенный цвет ненадолго. Краска и мус одновременно ложатся по всей длине пряди и обеспечивают ровный оттенок. В составе красок содержатся органические масла, которые бережно относятся к волосам и ухаживают за ними. При регулярном применении поврежденную структуру волос восстанавливается и пряди приобретают гладкость. Средство идеально подходит для использования в домашних условиях, а также может наноситься самостоятельно. Вся палитра от VELA VELATON представлена 32 оттенками. Тройку литров открывает L'Oreal Excellence крем, одна из лучших ухаживающих крем-красок по итогам прошлого года. Перед окрашиванием наносится специальная сыворотка, которая защищает пряди от вредного воздействия. Прокеротин ухаживает за каждым локоном и восстанавливает структуру. В продукте присутствует слабый аммиачный запах, но в целом аромат приятный. После использования нет чувства сухости кожи головы, наблюдается равномерный и блестящий оттенок. Локоны становятся мягкие и шелковистые. С функцией закрашивания седины L'Oreal Excellence крем справляется хорошо. Также краска долго держится и не выцветает. Имеются оттенки всех уровней и на любой вкус. Идеально подходит для самостоятельного применения. Второе место по праву достается Гарниер Олия. Это одно из самых щадящих средств для окрашивания волос. В составе отсутствует аммиак и включены четыре вида цветочных масел. Подсолнечника, камелии, лимнанты, сальбы и и пассифлоры. продукт обладает приятным тонким ароматом. Граньер-оля предлагает 24 оттенка. Все они отличаются стойкостью и насыщенностью. Если совершать окрашивание не в салоне, то могут возникнуть проблемы с равномерным распределением красящего пигмента. Поэтому нанесение лучше доверить профессионалу или, по крайней мере, не пробовать наносить смесь самостоятельно. При правильном нанесении цвет получается равномерный и соответствует аналогу на коробке. Победителем становится Color Explosion. Это лучшая краска для волос по итогам 2015-2016 годов. Средства для окрашивания входят в серию профессиональных, которые можно использовать в домашних условиях самостоятельно. Color Explosion, как показали результаты теста, обладает хорошей стойкостью и надежно закрашивает седину. Помимо этого, средство равномерно распределяется по всей поверхности и не течет. Цвет получается ровным и соответствует тону, изображенному на упаковке продукта. Сядящий состав краски не наносит вред волосам. А входящий в состав керотин и миндальный протеин ухаживают за ними и устанавливают структуру. Огромный выбор оттенков около 100 позволит выбрать колер на любой вкус.